А пока мы начинаем с конференцию у нас сегодня в гостях инициативная группа «Терекотиполис», которая сделает проект «Заплог», который вот прям будет в эти выходные и начнется. Гена Комашко, участник группы «Терекотиполис», инициативная группа «Терекотиполис», Ольга Ксеновская, участница, я так понимаю, тоже инициатор проекта «Заплог», и Анна Старкова, участница инициативной группы «Терекотиполис», Давайте начнем, наверное, с того, чем ваша группа инициативно занимается, потому что мы знаем об этом, я думаю, не все, и перейдем к тому, что это сопроект собственно. Mm -hmm. В первую очередь наша группа занимается городскими культурными мероприятиями, принципиально волонтерскими некоммерческими, не политическими, э, принципиально организованными. eu já tenho um progresso, eu não consigo estar Uh, это место становится uh, местом подручной экспозиции, вот картоновой экспозиции, пашменной экспозиции. будет выставь фотографий, но, скажем так, мы пока не говорим, как его зовут, что это субъекстный фол. Uh, вот, uh, так получилось. Вот, дальше мы говорим о библиотеке, будут выставки. Ну, естественно, рассчитано на погодный сезон, что, например, когда станет стабильный минус, фотографии на минуле начнут высыпаться, поэтому, будто будет что-то, что не сыпаться, туда вешать. Uh, дальше, дальше мы понимаем очень хорошо, что это такой проект. Uh, потому что ну, я, конечно, буду счастливы, если случится чудо, если будет вообще все хорошо, никто не будет там рисовать газеты, да, собирать и Но uh, наша принципиальная позиция, что бы это происходило, мы будем восстанавливать все время, uh, упорно. Uh, чтобы чтобы это надоело портить. Вот. И это арка первая. Да, мы на ней считаем, сколько это стоит, как это будет происходить что что с этим фундамент. <смех> Будем разбираться с этим до весны. Сейчас делаем, дальше потом следить, что происходит. Если мы понимаем, я надеюсь, что мы понимаем, что это все подъемно, то дальше система в наших планах все то же самое, сделается всеми картами в конкретном районе. То есть между Денеревского, Проспектом Правда, Индом и остальное Совершенно очевидно, Единая трех лица, инициативная группа перекрытия не сможет охватить психольков арки, которые в таком состоянии э, находятся. Поэтому мы призываем Харьковчан сделать то же самое э, со своими арками, которые страшно, по которым ходить там, или которые просто хочется как бы, облагородить и еще приятно туда было сходить и заодно приобщаться, так сказать, к, к деятельности творческих людей и Харькова. Да, то же самое, у нас есть ряд идей, если есть вопросы, можно сказать, такие, о том, что кроме выступочных пространств можно делать с Есть несколько вариантов самого разного, довольно интересного. И понятно, что мы с вами руками все это можем сделать как вы потому что когда я подхожу в районе район, страшного и говорю, что я живу в такого дома, у меня нет вопросов, когда мы в Украину, да, или в Жальке, у меня нет вопросов, почему, а почему вы, а что это вы собираетесь делать и так далее. Если, поэтому, в принципе, по большому счету в любом районе, если что-то хочется сделать, нужны жители этого района быть в каком-то количестве, которые готовы участвовать. Вот. И наша задача, кроме того, чтобы сделать невыносимого пространства, в подвороте, сделать его не только выносимым, но и приятным. Наша задача еще сейчас в одном проекте возле можно больше людей, которые будут готовы помогать нам делать то, -то самое развития А вот люди, которые живут рядом с вами, наши соседи, они уже как-то пытаются. Вы пробовали как-то Ну, во-первых, в наших домах какие-нибудь семьи дружественные живут, поэтому. Вот сейчас пока мы оттирали там от того, что налили плаку, утром за детские дети там брыкали, кто-то хотел там подоблем токивал голову, кто-то значит год, пока не отремонтируют какой смысл мы делали свои рука, мы сказали, а, ну тогда понятно, соседские да. да. вот. дети, там ли были эффективно воду менять бы в доме. Может быть, есть вопрос для кого-то? Можно, да, вы говорили, чтобы быть, так, вы так сказали, вкручиваться, свет там, что-то еще, обогораживаться. Ну, са, но сама не может, кто это делает будет, кто он помогает, не забудь. Ну, конкретнее. Просто интересно, благодаря чему это просто. Благодаря Шилу. Многое дорогое, а потом. Все, уже же в этом мире происходит в основном. Кратку освещения обуколесами. Всем материал обуколесами. Вот сейчас я занимаюсь вытягиванием из жека электриков. Жек такой сказал, да, делайте, конечно, согласуйте, мы согласовали районной администрации. Замечательно. А, вот тебе я второй день занимаюсь контрактами ненужных электриков. Я понимаю, что открыть воздух мы можем и без, без электриков, в принципе, то есть покрасить и по развесить. Вот. Не страшно. Но свет это принципиальный вопрос, чтобы проверить свет, потому что ну, одна из этих пространств будет освещено. Это и про, и про безопасность, и про эстетику, и вообще про осмысленность экспозиции. Ну, посмотрим, сколько дней я буду из них вытрахивать электроны. Вот. Если учесть, что там болелся в потолка вчера в этой арке, я пришла в ЖЭК и сказала, ой, ну, посмотрим, что будет происходить. Видимо, эта задача будет решаться в течение ближайших дней. Так как иначе мои где видимо, с ними будут происходить сейчас постоянно. Просто так, чтобы с ними не поругаться. Потому, они такие, в принципе, внешне доброжелательные и неагрессивные но излишне расслабленные. Да, да, да. да, О, так, да ну, хорошо. О! говорили, А вот и художников будет вот сколько? И ну, такие рисунки, и фотографии сейчас дождь, и это Во-первых, какой дождь, если это барки под крышей? Ну, всё равно. Там что ну Влажно, влажно да, да. Про фотографии мы взяли опыт наших вильнюсских друзей, которые, в рамках Баргус в историческом центре, делают вылечные в фотографии. Мы их опытом воспользовались. Печатается на виниле. То есть это не бумага, а винил. ну Типа тонкого баль. Соответственно, это то, что не мокнет. То, то чему... этой картинке. Оно, ну, да, оно осыпается в сильном стабильном минусе. Вот это известно, почему надо быть на следующую позицию, в зимнюю, искать то, что, то, чему не страшно. Скульптура. Вот. Ну, условно там. Тонкий перелев масла, в принципе, не очень страшно. перепад температуры, если он уже повершен. Ну, не резкие постоянные перепады, они называются температурой, масло прямо страшно. Дождя там нету, потому что там окрашивают. Понятно, что все это такое будет требовать постоянного восстановления и так далее, особенно пока наши дома находятся в таком состоянии, типа аварии, в котором они сейчас находятся. Центр ну, вот. кто То кто это может побудить? Сделать их менее полового Ну как... да. времени? Ну да, четверть времени, четвертого Вот. И да, я очень хорошо. есть такое тоже, это красный сувенинский китайский, есть таким образом, что когда делаешь что-то прекрасно, тебя все смотрят косы, типа, что с хирургами. Неожиданно. А именно, а именно, а именно, а именно Тут две вещи. Первая, я, вторая, говорят, пена. Первая вещь, то, что, это тоже из области юпанистики. Я живу в этом доме. Я, как без этого дома, демонстрирую, что вот я здесь живу, и я хочу чтобы то место, где я живу, стало лучше. Вот. Это позиционирование действий. Естественно, проще взять и делать где-нибудь в очередном месте. У меня это отношения к пространству, дому, городу и так далее. Именно потому, что, э, ну, плюс, естественно, проще дом, в, в котором я живу, а обычно я хочу каждый день 150 раз. Э, разумеется, мне проще за ней следить. следить. Опять-таки, в нашем планете, как я, который тоже занимается этим проектом, э, плюс то, там еще, что друзья живут, то есть то место, которым я знаю, кто этим будет заниматься. Это моя задача, что это все В принципе, осваиваться достаточно, Не ну, у них просто люди старают свои мероприятия, летние площадки, кафе, фестиваля. То есть все это уже есть. А хочется э, двигаться дальше, ну, как, как великие теоретические открытия. Значит, белые рапманы на карте, ну, в общем, первые часа. Э, э, такой момент, что для нашего года характерный транспорт на трех улицах дальше привадин, ну, вот Но есть же уже место, в котором уже все, все есть постоянно зна, она довольно глубоко с точки зрения вообще взаимодействия с городом. Нормально функционирующее городское пространство комфортное, адекватное и так далее, оно не может быть фрагментарно, может быть только цель. Вот, вместо того, чтобы осваивать уже освоенное, гораздо эффективнее болезни а для города э, браться за то, э, что они вообще никогда не обращают внимания по большому счету. Вопрос колдунная ну, есть сейчас одна концепция про то, что э, у нее есть какое-то мифологическое обоснование. Два вполне себе социологических, мифологическое обоснование, рассказывают, нам очень нравится. То, что у них места будет рации. Столько кармы, да, которая все, все плохо, грустно, хочется их быстро покинуть, там не находиться и так далее. И э, спонсорство заключается в том, что э, с этим местом можно делать что-то, то есть его приводить в порядок, в нем проводить мероприятия э, и так далее, чтобы э, самая плохая карма места, она вместе. Вот, по большому счету, это просто изменение э, статуса места. То есть изменение отношения к его месту у, у граждан, у нас самих, собственно говоря. Что э, когда-то что-то сделал, почувствовал свои. С одной стороны, это изменение отношений к граждан, к этому миру, а с другой стороны, это изменение его социального статуса. Да, когда, как только меняется социальный статус, меняется, соответственно, за этим меняются отношения, естественно, не сразу, То вообще учу, не махнула уже палочкой. Это, это работа длинная. Вот. есть два две очень интересных вещи, которые я очень люблю рассказывать про посеты об этом. Скажу раз, потому что... Журнал, потому что первая, а, опробованная в тоже же е ⁇ в какой Есть такая теория, разбитого опыт. Если это как раз постоянно ремонтируется, приводится в порядок, сколько бы там да, вот переднюю били стекла не рисовали, не поймешь, что на стене и так далее, писали всякие известные, общеизвестные слова, астероические лупы, а, то... Как только это пространство, только пространство такое, вот, причем там это можно полностью криминальные район и так далее. Только оно начинает приводиться, визуально приводиться в порядок, ремонтироваться, металл краситься, чиниться и так далее. А немедленно в пространство начинают люди все относиться пусть, не то чтобы немедленно, но постепенно, она начинают относиться к нему как к контролируемому пространству. И ощущение, что здесь можно все, здесь все дозвольно, это а подарить чисто психологически. психологически. то вот. как когда-то, в крайне строительный Нью-Йоркский митрополитен, когда взялись, и первым делом стали отмывать и ремонтировать, закрашивать граффити и так далее. То есть, начал Туреттином, не знаю, волосы в начале, начале Нью-Йоркского митрополитена, У вот, него смотрели на больного сначала, что жевать, да, надо всех хулиганок, и а потом вот это все делать. Он сказал, нет, сначала так. И вот это оказалось эффективным. И с как бы, тех пор во по многих местах в мире так делали, это а вторая история, чуть-чуть менее известная, то, что они а, теоретически экстравертности пространства, что безопасным является экстравертное пространство городское. То есть то, что происходит, в котором находятся люди, в котором они проводят время, а, не то, которое как у нас очень много такой я долго себе ремонт сделал, а от двери на дверь по улице пробежал. Ничего не вижу, ничего не слышу. Вот. Как только городское пространство становится экстравертным, оно становится безопасным а тусуются там, где безопасно, а безопасно там, где тусуются. И это можно, этот круг можно разрывать, запустить с любой точки, в том числе спровоцировать присутствие людей в том или ином пространстве. Вот. К этому привязывается еще идея такая, что отремонтированное пространство воспринимательного пространства, пространство культуры с какими-то проектами, воспринимается как следующий уровень э, контролируемости, ну, ну, да, контролируемости, комфортности и так далее. Что, понятно, что это происходит не сразу, э, но э, это один из способов... Э, де, э, э, ну, да, я думаю, что всю историю о том, что это эффективно, и люди начинают менять себя, но буквально не знаю сколько все люди гуляли по улице Погода, картины разные да. ну, я даже не знаю, всех художников, но все фотографируются, ну, да. радуются, и мне ну, кажется, своих друзей приводить. И потом представители там. Да, да. То есть вы не, не ну, ну, вот ну, как да. моральные приготовите, а, да. возможно, вот этой вот штуки серости обратно. Ну, Района знает и же знает о том, что мы это делаем. А... Ну, уже нет. Там а... тоже согласовал Просто это нарисовали и оставили. Два да. года прошло. В общем, всех это радовало. И, ну, ну, и все да, считали это... это как бы само собой разумеющимся, да. Но ну, надо было, как я понимаю, все время напоминать начальству нашему высокому, что вот, это же арт-объект, вы же не забудьте, мы будем делать. Как вы будете напоминать сегодня? Ну, кроме mm -hmm. того, что он там будет просто. Uh -huh. Здравствуйте, как у вас сегодня? Так вот, наша выставка, у нас uh -huh. новая выставка, приходите. К нам. Uh -huh. Да, собственно говоря, этот проект конкретный про выставки, он, он активный. Вот, в смысле, что не один нас делает бежали. Uh -huh. А, ну, с темным стрит в принципе, это происходит периодически, что мы нарисовали, а забыли, и мы периодически mm. закрашиваем. А в данном случае это активный проект, в котором все время что-то будет происходить. Да, мы раз в месяц, два, три, до висимистра ситуации. Информационный колод все равно будут будет поставить. Ну да. Ваша первая тестовая арка должна открыться на вот этих вот руках, которые будут, где, когда, во сколько, куда приходить смотреть? Красить, э, Призываем красить. всех волонтёров, <связываем> да. всех, кто просит. Завтра с 11 утра, э, по самому воздуху э, намеренно повесить с 2 часам дня, часам дня в воскресенье, э, адрес Андрей Барбеса 6, Так, с стороны Анри Барбеса. Это из Респрома, если Ну да. Левая арка Респрома, если пройти It's на Респрома. Залив аквапарк. Ну, там большие. Пройдем. Не Да, а да. там, там пройдем либо аквапарк, либо дворик проспект Правды, где это второй дом по правой стороне. Там клиник, магазин оптики, да. Сейчас мне нужно по карте дальше. Ну да. Ну, мы, в принципе, да. Мы... Какая-то повеселее. Да. А, вот. По какому принципу эти работы, которые вы там как, как вы их отбираете и как вы их планируете отбирать? Так как в данный момент вот, я а, понимаю, как можно это делать дальше, но это сейчас не самое актуальное. Самое актуальное сейчас а, то, чтобы это были те художники, которые готовы участвовать в этом проекте, как в социальном проекте. Потому что понятно, что там, обычно художник им хочется, чтобы ему вот все висело в каверии, тихо, спокойно, и, то тронуть, пальцем потрогал. В данном случае понятно, что речь идёт о тех людях, которые готовы участвовать в этом проекте, потому что это социальный проект, проект то есть, требующий именно готовности к борьбе Ну, на самом деле, я пока что у нас так не стоял, потому что, когда-то пока еще не знают. Ну да, это... Да, ...так сложились вот, Да, но когда-то знает, то... ...сможем больше... ...после завтра. И, вот, да. и, соответственно, дальше мы будем просто, мы уже сейчас уже говорили, двух рода художников, которые готовы именно к этой задаче, к решению этой задачи. Мы, Олег, вы должны еще быть профессиональные да. Если будут готовы к классике. Ну, как бы, в принципе, хотелось бы ну, изначально... Ну, ну, просто наши рисовать, допустим. Ну, скажем так, значит, нашу... я не понимаю, а что ты... Значит, мы класс? не искусствоведы. Вот. ну, Если найдутся искусствоведы, которые готовы работать над повышением уровня и введением в искусство этого пространства и работы, соответственно, пускай они экспертную комиссию и отбор проводят среди желающих, а также оплачивают их порвления и так далее. Мы рассмотрим нет. это предложение, нет. вот так вот я скажу. А, на сегодняшний день мы общались, еще летом была задумка, и мы презентовали уже этот проект, мы общались рядом своих, конечно же, знакомых художников, скульпторов и так далее. И, в общем-то, ну, нашли лодок вот, определенный, просто... Ну, с условием, Меня спрашивали, вообще как это может быть, ну плюс у Оли есть только вот и взгляд на это свой, и она видела примеры за границей, вот, то есть я думаю, что не будет, в принципе, проблем ну, с этим, если бы. Ну конечно, друзей профессиональных художников, в общем, достаточно легко. Надо все-таки формулировать, на что мы приглашаем всех искусствоведов, которые это да, посмотрят, в какой-то момент они будут или, готовы к да, концу, да да, да. да, принять участие в театракте, потому что в этом будет больше, чем искусство я подозреваю, и в общем, есть много работы. Ну да, идеальная ситуация, когда первый этап – это социальный проект, то есть некое приучение социуму к тому, что это происходит, так и есть. А следующий этап, когда можно заниматься уже прямым культрейгерством, то есть делать это уникальное уже выступление. Есть ли еще вопросы? Когда мы пожалуйста, будем заканчивать инициативную группу «Екатиколис». У нас гостя Геннад Томашко. Сензовская, Анна Старкова. и проект Заборк начнется, я так понимаю, все-таки в субботу. Да? Ну, субботу воскресенье. он начнет в, в воскресенье. Все, кто хочет помогать красить и всячески помогать, и, пожалуйста, заборку. Да? А он закончится в 2. Окрасить вас, сколько приходится? Все, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот,